Ты пришел в новый интересный... 28 ноября в стенах КСК УНГ состоялся долгожданный гала-концерт Дня первокурсника 2017. Это самое ожидаемое мероприятие для всех первокурсников. На протяжении нескольких месяцев ребята представляли на суд жюри свои конкурсные программы. Они готовились днями и ночами, чтобы их оценили не только строгие члены жюри, зрительский зал, но и почетные гости. Виктора Вузов и мэр города Казани Ильсур Медшин. Хочу поздравить вас с тем, что вы стали студентами наших казанских, вузов от них из лучших вузов россии влились наши огромный коллектив и наверное уже имели возможность почувствовать, что учеба в вузе это не только сам процесс учебы, это знакомство, приобретение новых друзей, это и тяжелый труд и учеба и некоторые наверное уже из вас, начали заниматься научной деятельностью, а самое главное – это возможность проявить себя в разных направлениях. Стоит не забывать, что студенческая жизнь – это не означает то, что нужно вовсю грызть гранит науки, но и участвовать в столь яркой и красочной студенческой жизни. Я от имени города, от имени жителей хочу сказать всем добро пожаловать в Казань, для тех, кому Казань только начинает становиться родным городом, потому что у нас… Более трети выпускников первокурсников всех вузов нашей столицы приехали из-за пределов Казани и Татарстана. Добро пожаловать в Казань. После официальной части на сцену вышли лучшие студенческие коллективы. Помимо музыкальных и танцевальных номеров были показаны различные видеоролики, придающие самый главный смысл студенчества и молодости, смена поколений, привычек и стиля жизни. Это пара в какой день первокурсника без победителей? Третье место в ярком празднике жизни занял Кнету Второе место Кнету и а победу одержал Казанский федеральный университет. Наш телеканал вел прямую трансляцию дня первокурсника 2017. Для тех, кто не смог посетить это событие. Диана Шилова, Леонард Универ Универньюз.